Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Сегодня представлю вам обзор и отзыв на книгу Сергея Лукьяненко «Черновик». В середине нулевых читал эту книгу онлайн. Но потом стало понятно, что это был пиар-ход со стороны Лукьяненко. Он решил выложить полностью книгу «Черновик» и оборвать на самом интересном повествовании, чтобы потом продать вторую часть, книгу «Чистовик». Обзор на которую вы можете посмотреть по ссылке в описании. И уже «Чистовик» удалялся из интернета всеми возможными способами чтобы продать как можно больше экземпляров книги. Но я начну с обзора книги «Черновик». Молодой человек, который работает в офисе, по-моему, в рекламном агентстве, сейчас точно уже не вспомню, также не вспомню, как его зовут, по-моему, Кирилл. И получается так, что однажды он приходит домой, а там живет какая-то чужая женщина. Он вызывает полицию, но оказывается, что по документам эта квартира принадлежит ей. И что его здесь никогда не было. Его вообще никогда не было в этом мире. У него чистый паспорт, то есть там нет ничего. Есть просто бланк паспорта, в котором нет ни фамилии, ни имени, ни отчества, ни даты рождения, ничего. Он приезжает к своим родителям, там где они живут, они его не узнают. Так начинается этот роман. А потом оказывается, что его место... Это башня, которая раньше была водонапорной башней, где-то во дворах, около недалеко от метро. Но эту башню никто не видит, кроме таких же, как он, функционалов. У Кьяненко вводит новый, ц... новый термин фантастики – функционал. То есть тот человек, у которого есть какая-то своя функция. Так у Кирилла эта функция – это таможенник. Башня – это таможня, куда можно пройти из нашего мира в другие миры параллельные миры. И э, Кирилл открывает двери еще в четыре мира. И оказывается, что он настолько одаренный, что он открыл э, двери в два мира, в которые уже очень давно другие таможенники не открывали двери. Э, он открыл э, дверь э, в один из миров, дверь в которой была уничтожена еще в 50 лет назад, во время испытаний, первых испытаний атомных бомб под Семипалатинском. И как утверждает автор, что как раз испытание атомной бомбы под Семипалатинском было как раз для того, чтобы именно закрыть эту таможню и закрыть дверь в тот мир, в мир, который называется Аркан. И Герою узнает ужасающую правду, что Аркан – это Земля-один. То есть, это самая первая Земля, из которой поступают э, и управители других земель, то есть, так называемые кураторы функционалов, а также мир, который, скорее всего, но опять же, в романе об этом не говорится, и создал этих функционалов. Есть функционалы, допустим, пекарей, у которых своя пекарня. Есть функционалы, допустим, те, которые владеют гостиницами. Функционалы полицейские. Ф -ф -ф -ф -ф у -ф -ф функционалов полицейских самые широкие полномочия. То есть они могут, а, призваны для того, чтобы ловить других функционалов, а, которые захотели разорвать и утратить связь со своим функцией. Функционалы практически бессмертны. То есть а -а убить обычной пули их практически невозможно, но их э, могут убить другие функционалы, то есть, например, такие, как э, полицейские. И функционал полицейский, он сильнее функционала обычного, даже если функционал находится на территории своей функции. Например, башни, пекарни, медицинского пункта бывают, а еще есть функционалы акушеры. Вот функционалы акушеры, это те, кто приводят новых функционалов в этот мир. И Разбираясь со всеми этими э, хитросплетениями сюжета, э, Лукьяненко нас подводит к тому, что существует какой-то главный мир. Что даже, не, даже Аркан не является главным миром. Есть какой-то другой мир, который управляет всеми мирами. Э, и э, оттуда идет управление. И э, под конец книги э, «Черновик» Когда раздосадованный Кирилл из-за того, что убили его девушку, которую он любил, из-за того, что его так обманули, он решает покончить с этой ложью. Но тут к нему приходит функционал Акушер. Та самая женщина, которая жила в его квартире. И начинается драка. Башня разрушена. Эта Акушерка она убита. И... Каким-то образом у него на пальце оказывается кольцо у Кирилла. Кольцо, которое часть этой башни. И когда драка закончена, башня разрушена, появляется давний друг Кирилла, Котя, Константин, который автор в каком-то низкопробном журнале. И оказывается, что этот Константин является куратором земли нашей Земли, напомню, называется «Земля-2». Uh, не помню сейчас точно с Томирами, я могу забраться. И Кирилл догадывается о том, что этот Константин является куратором, ну потому что uh, только у него, только у Константина оставались воспоминания о том, что Кирилл рассказывал ему у других людей когда Кирилл вот это проходил это преображение, никаких воспоминаний не оставалось. Это коротко о сюжете. Это было это интересно читать. Это захватывающее чтение. Да, я с этим соглашусь. И на мой взгляд, ну я еще раз эту мысль повторю еще в обзоре книги «Чистовик», «Черновик» получился намного сильнее «Чистовика». То есть, если здесь загадки тайные, они держат в напряжении до самого конца книги, то в «Чистовике» все совершенно по-другому. Как по-другому об этом в, о, об, в обзоре той книги. И, как мы знаем, недавно, ну как недавно, не, не помню, когда, то ли два, то ли три года назад, вышел фильм «Черновик». К сожалению, Лукьяненко верен себе, если книги у него получаются хорошими, добротными, э, с хорошим сюжетом, то фильмы получаются просто отвратительными. И э, так переиначить и так загубить э, хороший сюжет, это надо еще уметь. Это надо иметь талант для того, чтобы э, так испоганить э, хорошую книгу. Так же, как ругались в середине нулевых на то, что э, дозоры плохо сняты, по сравнению с тем, что было в книгах, так и сейчас было много кни... критики на то, что черновик хуже, чем фильм, хуже, чем книга. Спасибо, всего доброго, до новых встреч.